Всем привет. Всем привет! Вы на канале VNG Build House. Меня зовут Виктория. Ви. Меня зовут Геннадий. G. И мы строим наш дом мечты. Создаем уютное гнездышко. Привет, моя любимая. Посмотри, какая прекрасная природа. Какой лес зеленый, снег белый, небо голубое. И все это для тебя, моя любимая. Спасибо! Зой! У меня есть мечта. Жить в большом загородном доме. С большим бассейном. Там будет много пространства. Большие окна. Воздух. Ну, Зой. Солнышко мое. Сейчас мы студенты. И у нас не так много денег. Но я тебе обещаю, что как только мы заработаем денежку, я исполню твою мечту, выполню все твои желания и построю наш загородный дом. Привет, дорогая. Привет. Домик заказывала? Что это? А ты правда хочешь начать строить? Да, дорогая. Стройка она как женщина, как Нет, дорогой. Она много требует внимания и денег. Добрый день! Я вам звоню по поводу участка 15 соток. Угу. Мы бы хотели его приобрести. Да, 15 февраля 2018 года. Конечно, мы все расскажем о нашей стройке и покажем на собственном опыте, от начала и до конца. Угу. Ага, подписывайтесь на наш канал. Да, следите за нами, ставьте лайки. Thank you. Мы бы хотели узнать по поводу строительной бригады. Да? Свободно? Правда? Да вы что? За две недели целый дом уго? Мы согласны. Мы согласны. <свят> <свят> <свят> ну вот, Кидалова опять. Что будем делать? Солнце, слушай, везде одно кидалово. Мы с тобой сделали уже не один ремонт сами. Давай мы дом построим. Слушай, а давай. Ребята, присоединяйтесь к нам. Наблюдайте за нами. Не делайте наших ошибок. Наслаждайтесь хорошей компанией. Зай, а ты знаешь, а я сочинила небольшую песенку. Правда, пока куплетик. Господь. Дом наш зовет, душа поет, А мы такие строим, строим. Дом наш зовет, душа поет, А мы такие строим, строим, Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. бамбамбамбам бамбамбам-бамбамбамбам, а давай хотя бы закажем проект дома. Да без проблем, давай закажем. А построим теплиц. Да куда тебя одеваться? Конечно построим. беседки не хватает опять теперь террасу строить построим глаз Для строительства нам нужно где-то хранить пиломатериалы, будем строить сарай. Тогда я тебе куплю трактор. А забыла? Ну это план.